Сегодня в выпуске, 3D-принтер для печати еды появится на каждой кухне в ближайшие годы, а американские ученые научили не читать мысли. Всем вечного здравия! С вами Александр Смирнов, Правильная Правда, новости науки и технологий. Израильские ученые собираются накормить мир манной небесной. Поможет им в этом благом начинании не только исторический опыт. Ну и наработки исследователей из Еврейского университета в Иерусалиме по производству пищевых продуктов из волокон наноциллоза. Ну и, конечно, 3D-принтеры. 3D-печать безоговорочно одна из самых главных технологий 21 века, которая получила стремительное развитие. При помощи 3D-принтеров уже создаются детали для различных механизмов, мосты и даже целые дома. Тем не менее, мы живем в такое время, что проснувшись ты попросту не знаешь, чего ожидать сегодня. Похожая технология имеет гораздо больший потенциал и она может быть использована в пищевой промышленности. По крайней мере, именно так думают ученые из Еврейского университета в Иерусалиме, которые создали первый пищевой 3D-принтер, способный печатать еду. Методика 3D- 3D-печати персонализированной пищи с использованием наноцеллюлозы разработана сотрудниками университетской научно-исследовательской компании ESUM, профессором Одедом Шасиевым из Института генетических исследований в области сельского хозяйства имени Роберта Смита и руководителем междисциплинарной биотехнологической программы Института биохимии, пищевой промышленности и питания, профессором Идом Эта многообещающая технология отличный пример междисциплинарных трансформационных достижений еврейского университета, возможность автоматического смешивания. Формирование и приготовления еды с помощью одного аппарата — это поистине революционная концепция. Идея заключается в полном контроле над питательными субстанциями, в процессе создания вкусной и полезной пищи, готовой к немедленному употреблению. В качестве сырья для аддитивной печати ученые выбрали наноцеллюлозу — натуральное волокно, которое не содержит калорий. Они исследовали его в течение нескольких лет и пришли к выводу, что ферменты пищеварительного тракта человека без труда переваривают его, при этом сама наноцеллюлоза не вызывает никаких побочных реакций. Шосеев и Брославки собираются смешивать это вещество в картриджах с белками, углеводами, жирами, антиоксидантами и витаминами. Как утверждают разработчики, технология позволяет печатать еду в соответствии с заданными критериями, включая безглютеновые продукты, имитаторы мяса, вегетарианскую, веганскую и диабетическую пищу, низкокалорийные блюда, спортивное питание и так далее. Характерная особенность волокон-наноцеллюлозы позволяет добавлять печатаемую продукцию и точно регулировать содержание белков, углеводов и жиров, а заодно контролировать текстуру готового продукта. 3D-принтеры будут обрабатывать содержимое картриджей инфракрасным лазером, нагревая и придавая форму пищевому сырью согласно выбранной компьютерной программе. Под воздействием температуры на связывает связывают ингредиенты, а дополнительная обработка лазером позволяет придать напечатанному блюду вид традиционного, жареного, печеного и приготовленного на гриле. Изобретатели считают, что так потребителям будет проще свыкнуться с мыслью, что они едят синтетическую пищу. Пока что изобретение умеет печатать только тесто, но потенциально способно гораздо больше гастрономическое разнообразие. Ученые смогли от ответите на главный вопрос пищевой 3D-технологии: зачем вообще нужно печатать еду? Если рассматривать это изобретение не только с точки зрения кулинарии, а и медицины, то с уверенностью можно сказать, что оно может найти себе широкое применение. Так в мире есть много людей, которым то или иное вещество в пище противопоказано, например, диабетикам, вегетарианцам, профессиональным спортсменам, аллергикам и так далее. Потенциально также можно помочь решить ряд острых проблем в диетологии и пищевой промышленности, начиная с персонализированной пищи и заканчивая борьбой с голодом, развивая странах. Авторы изобретения сейчас обсуждают с инвесторами возможность коммерциализации процесса печати еды. Если все пойдет по плану, эти 3D-принтеры появятся в ряде заведений общественного питания через пару лет, а для вывода на массовый рынок может потребоваться не более пяти лет. Так и наши ближневосточные друзья решили накормить Гоев бумагой. Вы же понимаете, как они будут ее обогащать? Сейчас это кажется странным и ненужным. Однако с учетом роста населения и тотальной урбанизации данная технология может оказаться полезной, так же как искусственное мясо и гидропонные овощи. Время покажет, но скорее всего мясным коровкам не останется места на нашей планете. Уж больно много они воды выпивают и много метана выделяют на 1 кг мяса. Вспоминается замечательная сцена из сериала «Лекс» про астронавцев с планеты Картошка-Хо. Один заказал у Лекса печеную картошку, второй – жареную, а на выходе каждый получил порцию кашеобразной отвратительной субстанции. Хотя какая разница какой формы еды, если все равно придется ждать, пока ее распечатают. Я его просто взял и выпил картридж. Но это то же самое, как в детстве у бабушки кушать тесто до того, как она испечет пирожки. Еще бы функцию. Загрузил в такой аппарат все, что есть в холодильнике, он на экранчике выдал, что из этого можно приготовить, и ты просто нажал кнопочку «Старт». Ученые давно пытались по активности отдельных областей мозга человека расшифровать, что он видит или думает. Определенных успехов в этом чтении мыслей добились американские исследователи с помощью искусственного интеллекта, который функционирует по тому же принципу, что и мозг человека. Нейронная сеть смогла после некоторой тренировки на мозговой деятельности участников эксперимента, смотревших видео, определить, что именно они видели в клипах. Ученые из университета Пердью в Индиане США создали нейросеть, которая поможет определить то, что человек только что смотрел в кинотеатре. Для тренировки своего искусственного интеллекта ученые использовали данный функциональный магнит резонансной томографии трех женщин. Они посмотрели 972 коротких видеоролика, в общей сложности длившихся 11,5 часов. Снимки ФМРТ делались каждые 2 секунды, а значит у ученых была возможность анализировать активность мозга в реальном времени. За время показа ученые смогли получить огромное количество данных ФМРТ которые затем начали демонстрировать сверточной нейронной сети, обученные сопоставлять активность мозга с сюжетами видеороликов. По снимку FMRT сеть научилась очень быстро и правильно определять, что именно смотрел доброволец в то время, когда был сделан снимок. Сначала искусственный интеллект тренировался на этих данных, затем исследователи показали женщинам новые видеоролики и записали при этом активность мозга с помощью ФМРТ. В это время программа анализировала данные и декодировала их в определенной категории изображений. ФМРТ может с помощью кровотока определять особенно активные области. Мозга. В данном случае фиксировалась активность участков зрительной коры, которые отвечают за обработку оптической информации. довольно довольно простых клипах, людей, животных или другие объекты можно было увидеть действия, например, привождение автомобиля или сцены природы. В эксперименте принимал участие так называемая сверточная нейронная сеть. В результате искусственный интеллект научился очень точно определять, что именно смотрел доброволец в момент сканирования мозга. Причем одинаково точно расшифровывались мысли здоровых людей и обладавших дефектами зрения. Кроме того, результаты Эксперимента позволяет утверждать, что данные, полученные нейросетью во время наблюдений за одним волонтером, вполне могут быть применены для анализа снимков других добровольцев. Применение этого метода позволило команде понять, как определенные области мозга связаны с конкретной визуальной информацией. Например, мозг раскладывает на части сцену с автомобилем, который отъезжает от дома. Одна конкретная область представляет транспортное средство другое здание. Таким образом, у ученых получилось проследить работу мозга при сопоставлении отдельных блоков информации и сведении ее в единую картину. Таким причем компьютерная программа могла обучаться на данных участниц, чтобы впоследствии расшифровать мозговую деятельность другого человека. Ученые считают, что этот метод позволяет получить новые представления о функции человеческого мозга. Расшифровка визуальных данных по ФМРТ-снимкам уже стала стандартной практикой среди нейрофизиологов. Благодаря системам на основе искусственного интеллекта интерпретация результатов становится более точной и быстрой. Так, в июне прошлого года американские ученые создали нейросеть, способную восстанавливать изображения лиц по воспоминаниям. а в мае исследователи обучили нейросеть расшифровывать изображения, анализируя визуальную кору головного мозга. Одно стоит понять наверняка — на сегодняшний день натуральная телепатия, которую мы хорошо знаем по научной фантастике, невозможно. МРТ и ЭРГ помогут чтению разве что самых примитивных мыслей. Они сложным образом распределяются по всему серому веществу, но возможности науки, проникнуть голову человеку неисмазивным путем, должны расти в геометрической прогрессии. Начиная со словаря «мысли», «мыслеформ» и заканчивая соотнесением реакции мозга на рисунки и образы, можно со временем существенно углубить понимание того, как работает человеческий мозг. Интересный эксперимент. Возможно, уже лет через десять наука сможет определять, какие нейроны работают во время возникновения гениальной идеи, а какие в момент божественного прозрения. Пока методика, конечно, очень слабо развита, но в перспективе подобная технология может стать частью нейроинтерфейса, о котором мечтают миллионы. Но до внедрения подобного в массы необходимо устранить все возможные варианты его использования во вред. Это сейчас нам кажется естественным право думать о чем угодно. Как раньше казалось естественным право смотреть любые картинки и читать любые тексты. А такими темпами не удивлюсь, если через пару лет подобная процедура станет обязательной для всех, а в перспективе у каждого в голове будет стоять видеорегистратор. И Роскомнадзор сможет запрещать мысли о наркотиках и атеизме. Хотя два последних слова в данном предложении, наверное, лишние.